Привет, привет, друзья! Садись. Я решил встретить лично наших самых любимых певчих. И пареньки, которые сегодня еще заставят ваши сердца биться чаще, но самое главное, они хотят разъехаться и у них все получается. Я думаю, стоит лет а вам... Вы Я еще и он так все. Вот Первая, люди, шуми, kings cru. 하나. 하나. 하나. Дорога готова, по-моему? Я не серьезно знаю Смотрите, наши руки укором... готовы И автомобили оказались. Ну, мне кажется, семерочка по праву остается лидером боя потому что до последнего одарили. А и ухуд вот не по И у нас нет из этого мира. А я думаю, дорогие ребята, кто-нибудь из кост ⁇ в взял на пару тонн шпартовочки и немножечко заложил ручки. Я останусь надо нас России. Из них прямая честь! Ого! Ого! Проезжали! В России! очень очень А что, Ладжи, ладжи, ладжи, ладжи, ладжи, Добрый Я приветствую лично Хажем, выше! <свят> а у вас со все с ними ссылки на это, да? А. Ну, молодец, молодец, молодец. <как> Вы пьяны, Не пьяны? А, а так это так у меня Андрея, да, <как> Ну что ж я, я говорю, выезжайте! Не, не, не я, я за здоровую жизнь. Видите, у вас стрегер, проходя, кулон. рисует, разворачивается. А, он что ты ради А здесь, должны быть. Да, Я, я думаю, что это ваше самолете. попали. Потому что чем больше скорость, как говорится, как санках. Не пробил, опущался. а получался. Там Давай! Топи! Топи! О! Огонь! Ничего страшного, это физика. Физика! То есть. Машина пролетает, ты, ты на месте стоял, ты Умер. на месте не падаешь. Они не на месте падали, Умер. чуть вперед. А сейчас ваша картина будет делать? А вперёд, чтобы... то смелый, я хочу на самом а, все, тоже, Смелые, Слушай, а, вообще Ну что ж, внимание вашего представляю самого сильного человека. Остановим у право, и как рыжий! Иди, хочет пас! Пас, А где скоро? Что, ребята? Путинка медицинская? Да, его? Что? за танцы сегодня? Я, не и Слушай, первый раз слышай, слышай, слышай, слышай, здесь слышай, слышай, слышай, А вот с пилотом насколько еще не совсем